Mm. <music> Научный десант КФУ продолжает свое шествие по городам республики. 8 ноября представители Казанского университета развернули образовательный интенсив в Доме дружбы народов города Нурлат, участниками которого стали более 200 школьников, родителей и учителей. У меня как раз 11 класс, выпускники, все они нацелены на поступление, и вот очень много заинтересованных ребят сегодня наших пришлось. Да. Все ярко, красочно, я вижу заинтересованные глаза детей, это самое главное. Торжественную часть открыли приветственные слова директора Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета Радифа Замалединова. То, что в последние годы все больше и больше ребят как российской, из Российской Федерации, так и из других стран выбирают наш университет, это показатель того, что наши программы востребованы, они интересны, а наши выпускники конкурентоспособны. Мы надеемся на то, что... Нурлатовцы также сделают правильный выбор. Далее заместитель руководителя исполнительного комитета Нурлатского муниципального района по социальным вопросам Лейсанна Фигина поблагодарила руководство КФУ за то, что научный десант Казанского университета приехал в Нурлат и поздравила ВУЗ 215 летия Когда приезжает такого высокого уровня университеты, КФУ является одним из престижных университетов России. Наверное, заинтересованы здесь наивысшие, потому что как глаза горят у сегодня прибывших участников этого десанта, который организовали. Он, наверное, не оценим, потому что чувствуется заинтересованность, чувствуется эмоциональность. Завершила торжественную часть выступления Дмитрия Вилина, представителя территориального производственного предприятия Нефть, которая является одной из крупнейших нефтедобывающих компаний Татарстана. Лекционный материал был представлен такими темами, как лайфхаки в туризме от представителей Института управления экономики и финансов КФУ. Продолжил лекционный ряд темы научно-технические революции вокруг нас, о которых мы почти ничего не знаем, а тому, как художники изображают, научные объекты явления была посвящена лекция художественная визуализация науки я думаю что такие мероприятия очень полезны и очень познавательны для детей и очень важно что вы их проводите а многие дети думают в дальнейшем связать свою жизнь с кфу школьники также приняли активное участие в интерактивах ребята погружались в микромир участвовали в расследовании преступления писали китайские иероглифы и многое другое Могу сказать, что достаточно впечатлен. Мне очень нравится, как работают волонтеры, нравятся практикумы. Я вот как раз таки попрактиковался в китайском языке непосредственно. Мне очень нравится мероприятие, я за эти 20 минут узнал очень много, очень информативно. Я увидел в микроскопе инфузорию, туфельку, рассмотрел микроскоп разные организмы. Нам рассказали про. Нефть. Я представляю школьникам наш факультет, то есть Институт геологии и нефтегазовых технологий. Конкретно я преподаватель кафедры геологии нефти и газа. Соответственно, я рассказываю про нефть, то есть как она залегает в породах, какими свойствами обладает и всем, чем можно заинтересовать молодые умы. Напоминаем, что просветительская акция продолжится до конца ноября. Валерия Муратова, Мурат Хафизов, Универньюз.